Очень часто люди бедные начинают завидовать богатым. Когда, допустим, даже не завидовать, а начинают там, допустим, к чему я это говорю? недавно я смотрел такое видео и там в этом видео одна женщина говорит мы можем как магия взять и допустим отнять энергию у богатого человека для того чтобы быть потом самими богатыми людьми вот смотрите богатый человек и бедный человек они разные вибрации у богатого человека больше комфорта отдыха и он чувствует состояние спокойствия у бедного человека больше агрессии больше элементов выживания, он чувствует бесконечную опасность, ему необходимо выживать. Когда человек с низкими вибрациями начинает завидовать человеку очень богатому, то он делает для него большую помощь. Какую? Он забирает у него вот эти панические атаки, которые возникают у человека из-за того, что он у кого-то что-то своровал.